Луны по воде, стежка лунная, звезды вспыхнули и растаяли, да, Гитара в руках семиструнная, как цыганочка, с тонкой талией. Да. Каночка с тонкой. Шестиструночку очку можно в руки взять, если вдруг по ней кто соскучится, все равно на ней о любви сказать без седьмой струны не получится, все равно на ней о любви сказать без седьмой струны не получится Гитара, девочка моя Играй на все лады Шестую у нас для музыки седьмая Я любви гитара, девочка моя